Добрый день, друзья! Сегодня 17.01.2021 года. Мы приехали на производство посмотреть, как работает тепловой насос «Темплари» мощностью 35 киловатт. Ночью температура опускалась до минус 19, на данный момент 8 часов утра и температура около 17 градусов. Сейчас мы точнее увидим на автоматике теплового насоса. Вот собственник, коротко э, хочу вам рассказать о самом здании. Здание очень хорошо утеплено, согласно э, концепции энергосбережения. Пройдемте вовнутрь. Значит, мы переместились уже в СССР. Здесь есть. мы видим стеллаз уже с новой а, коллекцией весенней. Напомню, у нас сегодня 17 января. Я вам покажу датчик внутри помещения. Сегодня выходной, воскресенье, поэтому температура в помещении плюс 15. Там стоит вентиляционная установка. Философия энергосбережения в действии. Добрый день, Виталий Николаевич. Утро. А, утро. да, утро. утро. У нас 8 часов утра. Сегодня да. 17.01.2021 -го года. Да, на улице минус 17. Покажите, как работает тепловый насос? Минус 17. О, вот так, наверное. Да, вот так. 20. Да. Потребление. 9 киловатт. 9,2. 9,2. 9,3 можно сказать. Ну да. Выдаем мы в систему 19,6. Чудесно. Ну, все работает. Испытания прошли успешно. Вы Очень... довольны? Да. Виталий Николаевич, скажите, пожалуйста, как было до того, как вы начали пользоваться тепловым насосом? Ну, нестабильная подача тепла. То сильно жарко, то сильно холодно. А сейчас у вас... Ровная, ровная температура помещения, везде одинаковая. Все прекрасно. А был дискомфорт? Вы испытывали какой-то дискомфорт Использа Нет, старой системы. Конечно. Какой именно? Что ну, вас не устраивало? Нестабильная температура. То жарко, то холодно. А во-вторых, это посчитали, не так уж и дешево топить дровами. только в этом выражался дискомфорт. Финансовый вопрос это самый главный. Ну то есть вас не беспокоила там покупка дров, там хранение места и все это? Да, это занимало у нас большие площади на выгрузку-погрузку. Потом это все надо было сложить. Человеческий фактор. Ну, сейчас этого ничего нет. Прекрасно. А когда вы задумывались о поиске нового какого-то решения для одобрения? Два года назад. Как долго вы принимали решение получаться? Два года, да? Два года. Что вас сдерживало от изменения? А мы не верили, что оно будет работать. Вот так вот. Просто не верили. Просто не верили. Сейчас вы верите? Сейчас верим. Прекрасно. Дешевле, чем дровами. Это точно, я могу сказать теперь. Сто процентов. Да. Насколько мне известно, мы проводили много разных экспериментов с тепловым да. насосом. насом. Да. Баловались. Мы баловались. Но мы баловались, а он делал свою работу. Думаю, нормально работает. Все в минус 17. Ночью было, по-моему, 19. Через три дня у нас будет плюс 3 и дождь. Да, температура не, не постоянная. 9,2 киловатт. Это, грубо говоря, это, там на эти, на эту неделю мороза ну, морозы. Все остальное время. 4 Ну есть. то есть получается у нас было много сомнений, насколько да. я понимаю, друзей, которые наверняка говорили нам, что ничего не получится. Ничего не получится. Было, да, такое. Да. Все разделились на два варианта. Эти, два. Сказали лагеря. пробуй, а вторые сказали ничего у тебя не получится. Тех, которые сказали ничего не получится, было намного больше. Виталий Николаевич, вы не против короткого блиц-опроса? Да. Давайте. Оборудование решает поставленную задачу? Да. Оборудование обладает высокой окупаемостью, как вы считаете? Ну, конечно. 2 плюс 2,4. Никто не отменял это. Супер. Скажите, после преодоления всех сомнений и страхов вы получили эффект вау? Да. Почему вы рекомендуете, например, работать с нашей компанией? Вариантов нету. Это самое адекватное предложение. Вышли уезжать разницу. Звук слышите? Работает наружный блок. Так. Сейчас мы покажем вам наш блок еще разочек. Конечно, холодно, если честно. Да? Разница какая. Никто не гудит, ничего не происходит. Смотрите, никаких сосудок ничего нет. Четко. Хочу отметить, что парень нет устроенных тенов во внутреннем воде, он работает чисто по принципу отбора тепла с воздуха.